Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в Полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажется, оторвались. Теперь на театральную рёем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцом! Роник вещь! Черт, тупик! А ну, держись! Твою мать! Ну все, приехали! Делать нечего! Дальше на своих двоих! Айда за мной! Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейд все же. О, труба! Артем, давай сюда! Опа! Ох. Так, ты подожди, а я гляну что... Су -у! Су -у! -у! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля! Повторяю, проверьте свой сектор туннеля! Мы крысу из вентиляции достали! Там еще могут быть! Принято! Что творится? Одного взяли? А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкатно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будет. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожарный. где стоял. Брык и скоплю. Ну и правильно их. Мы не таких тут. Он, Мишка на белорусской, повадился в бордель. И всрескался там в какую-то сучку. Стал ей заливать на рождец бейки, что Надо хочет жениться. Наверное, не давала бесплатно. А она, дура-то эта пробита, и поверила. Прибежала на пост. Хочу типа к своему жениху. Ну и что? А то Ничего а? так девка была. Смазнила все дела. Но с хвостом.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 Почему я А? Что? Фу. Сдаюсь! Не стреляй! Я сдаюсь! Я сдаюсь, не стреляй!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 Чего вы, ребят? А при том чего, что мать у тебя ничего будет! Нормально. А брательник уродов родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже суросла, либо мать моя шлюха. Ах ты! Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, Тричь! Иначе ты у нас получаешься уродом. Раз твоя мать уродов рожает. Нет. Нет. Нет. Нет. Моя мать. Ш Шлю. Ха. Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей у блюда. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Эй, эй, погодь, не убивай Мне Кого я вижу? Какие люди? Неужели оставил свой сундук без охраны? А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там? А то секрет, секрет. Да какой секрет? Ствол там. Я вас одного из полисовских рейнджеров снял. Ну, те, что на прошлой неделе завалили. Навороченный... Молоток. Внимание, проверка постов. Ферма, есть кто живой? Задолбали уже. Пойди ответь, а? Чё это? Я в тот раз ходил. делов -то. Ладно, сам скажу. Дерма слушает, прием. Да ну -мо, ну когда это дерьмо починит, а? Закончил там, не искрит? Хрена лысого тут закончишь. А я говорил, нечего того было в концлагерь отправлять. Не убивай! Бери все! Все, что есть! Только не убивай! Прошу тебя, не убивай! Над своими же издевается, Падлы! Как же я ненавижу эту жизнь! Люди, что звери! Я не знаю ничего! Оставь меня! Я молчок! Ненавижу их всех! Чистокровок! Забирай все! И оставь меня в покое. Не бойся человека пристрелить. Такого ничего не стоит. Внимание! Режим повышенной готовности. Посторонние на объекте еще не пойманный. Сохраняйте темчительных. По подозрительным лицам огонь на поражение. Мило Слыхал? достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в остался. Опять вырубила. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. -ка! Кто здесь? Показалось все-таки. Кто идет? Убитый! Грячется мутант, значит русик. Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. <Слышко> да ну, за простого комуняка нашивки. Дежурство рекомендуется явиться. Идешь смотри. Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Выделываются в школе, училки комит. Вот и покажу лоботрясу, чем двоечники кончают. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели рыб. Помилуют, ага, сейчас. Петля же ждет. У нас без сюрприза. Да что там смотреть вообще? Дергается, по ногам мочать честно Тоже мне зрелище. Чего мы не видели Для тыловых крест самое оно. Дисциплинирует очень. Ладно, хрен с ним с краснопузом. Может, в козла пожар? Ставлю патрон. Слушай, ты же мне 20 лет. Ну, мы с тобой еще дарим. У меня друзей, кроме тебя, нет. Попросить хочу. Помоги мне. Поможешь? Поможешь, Серега? Обещай, что поможешь. Ну, а что надо? Помогу, ясное дело. Говори давай. А чего ты трясешься-то? Не знаю, как тебе это. из за Светки. Она же у меня, ну... Рожать ей на днях, ну. И что теперь? Заболела? Да что ж пришлось-то? Родила, родила, родила. А я и не слышал. Поздравляю, брат! что ты трясешься? Ну, мальчик, девочка! Мальчик, у него в шерсти умбились. Илинчика, мы, мы не показывали никому. Света из палатки не выходит. Серега. Урода родили. Да, тебе, тебе сдать его надо. Ты закон знаешь. Сдать его надо. А вы нового сделаете. Света, здорово, ты, да не трясись ты так. ну что ты. Нет, доктор сказал хорошо, если сейчас выйдет. А больше, единственное это у нее, у меня с ним. Я решил, Света, решил, мы со Светкой сбежим. Не сможет она без ребенка. А я без нее. В общем, помоги. Помоги сбежать. Ты что? С ума что ли? Порядок есть порядок. Закон для всех один. Один, говоришь? А ты слышал про ферера Да. Жена у него пропала, помнишь? Слышал, что брешен, что у него самого двухголовый родился. И что он его не стал сдавать, держит где-то, а жена кормит. Ему, значит, можно, да. Ему можно. А мне? Ты рехнулся? Ты что, несешь, гнида? На фюрера? Да он... Он святой человек. Он никогда... Такое! А ты, сука, предатель! Тут... Не смей, тварь! Не смей, слышишь? Ни слова мне тут больше! Никогда, падла! Проверь. Опять потухло все. Что? Кто здесь? Непонятно. Вставай, проклятие, мат! Подохнет сейчас, и все.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 Связь. Душите там свет в тоннеле. Считай, непокойники покойники. Есть. Покойники? С чего бы? Это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно, отступать некуда, позади Москва. Вынули дальше. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут.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 туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артем, помоги открыть!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 С ним. Почему встал? Предохранитель что ли? Черт! Ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? <плодисмент> Уцепился! Их света! Жири тварь! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! за мной. Ах ты, сука, ты такая! Артем, сни сюда! За мной! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Двинули! Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу как перебраться! Нормально, сгодится! Давай сюда, подсоби! Теперь, Артём, главное, не выключай панель. Без него хлебнём тут. Я подсажу! Они внутри! Артем руку! Э! Скорее, ноги в руки! они нас не тронут. Артем, погоди! Хреново без фонаря. Дай хоть факел с Раз, два, три. Елочка, Гарри! Ладно, двинули. Артём, не отходи от меня!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 Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Чёрт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры-братья.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 Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Дождь. Что случилось? Ты в крови весь. Артем, стой, Бегнись! Стражи! Огромная стая! Видно, от бури бегут. Ох, чепуху будет дело. Тихо. Если заметят нас, разберут как педаль.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 Так, Артем. место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Балкер один рассказывал, это был рейс майорка Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Чёрт, ты тоже видел? Артем, что это было? Живые, смотри, они живые! Двигатели заглох. по 767 Дайте площадку. Счет. Скорость, Скорость какая? Скорость, что вырубилась. О, Господи. Достойно Сюда! Давай Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Наверху! Сюда! Черт! Ты смотри сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! Получилось, а? Eh?